Всем привет! В эфире Универньюз в студии Арина Михайлова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ вышел второй бюджетный приказ о зачислении. Казанский университет продолжает модернизацию своих клиник. В чем польза и вред серебряной воды? В Токио стартовало целевое совещание Всемирной ассоциации исследователей в области образования. Состав российской делегации возглавил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ключевой темой встречи стало будущее демократии и образования, а именно реализация справедливости и социальной справедливости во всем мире в контексте педагогики. Докладчиками в области выступают выдающиеся ученые из самых разных стран мира, занимающиеся этой темой в своих исследованиях. А теперь к другим новостям. В Казанском федеральном университете вышел второй бюджетный приказ о зачислении на основные конкурсные места на очную форму обучения, на бакалавриат и специалитет. Подробнее в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет каждый год принимает большое количество абитуриентов для подготовки специалистов по многим направлениям. 3 августа был опубликован второй бюджетный приказ о зачислении. План приема на бюджет 5 345. Мест. Это включая филиалы Институт на набережных Чунах и Институт Йологии. Это с учетом магистратуры, бакалавриата и специалитета. А также это очная и заочная форма обучения. Вот это вот общая цифра 5345. Общее количество заявлений, поданных в этом году, составляет более 71 тысяча. 3247 из них от иностранных абитуриентов. Учитывая баллы поступающих, уже сейчас можно назвать направление с наивысшим средним баллом за экзамен. Это лингвистика. Вот по итогам первого приказа я значит, могу вам сказать, что максимальное балло – это направление лингвистика, там 95,2 балла. Это средний балл ЕГЭ. Можете себе представить, сколько надо было сдать, чтобы пройти на это направление. Затем идет телевидение. Там 94,6 балла. Затем идет зарубежная филология. Это 94,4 балла. Затем международные отношения. Это 93,2 балла. И юриспруденция. Это 92,7 балла. Можно поздравить абитуриентов, успешно прошедших все испытания и включенных в список поступивших. Не увидевшим себя в них, не стоит расстраиваться. Ведь первый этап зачисления завершен, однако впереди самый массовый, включающий контратников Айгуль Гемодиева, Универнгюс. Ревматоидный артрит – это болезнь, распространенная по всему миру. Поражение суставов является опасным заболеванием. Эксперт КФУ рассказал нам, как сократить риск возникновения болезни. Подробнее в нашем следующем сюжете. Ревматоидный артрит является серьезным заболеванием.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 В Казанском федеральном университете продолжается модернизация объектов университетской клиники. Так, бывшее здание Республиканской клинической больницы номер 2 по адресу Чехова 1 сейчас находится на финальной стадии ремонта. Более подробнее в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет продолжает реконструкцию и модернизацию университетской клиники. Так, здание, в котором ранее располагалась Республиканская клиническая больница номер 2 по адресу Чехова 1, сейчас находится на финальной стадии ремонта. Отметим, что именно с нее еще в 2016 году начались первые работы по модернизации инфраструктуры университетской клиники. Это семиэтажное здание. В прошлых годах мы там сделали очень серьезные работы по модернизации Пятого этажа и сделали э, оснащенное по современным э, требованиям хирургическое отделение плюс реанимационные палаты в настоящий момент начаты работы на втором этаже площадью ориентировочно где-то около, э, около 750 квадратных метров там будут у нас палатный фонд э, предназначенный для э, платного пребывания пациента в отделении планируется высококачественная отделка помещений с необходимыми санитарными узлами, с одним или двухместным размещением и с полным спектром необходимого медицинского обслуживания. Мы будем внедрять панель в несколько непривычную для Российской Федерации, когда не пациент ходит за врачом и поступает в какое-то отделение по профилю, а, пациент, а именно врач будет к пациенту и оказывать ему услуги. Соответственно, в этом отделении предполагается что будут находиться у совершенно различных профилей. Мы делаем палаты повышенной комфортности на одного максимум на два человека. В этих палатах, надеемся, пациенты будут находиться короткое время, то есть это палаты на депойке короткого пребывания, один-два дня, и, соответственно, весь спектр услуг, который оказывает наша медицинская часть, будет выполняться на данных выгодах. Ремонтные работы на этом объекте планируется завершить уже ко дню рождения Казанского федерального университета. Лилия Талипова, Универньюс. Серебряная вода – это жидкость, ионизированная серебром. Людям давно известно, что таким образом вода дезинфицируется, но у нее есть и свои минусы. Подробнее смотри далее.